я сказала привет друзья. доброе утро добрый день добрый вечер мне так захотелось начать показать уже какие-то мои навыки в испанском языке но это всего лишь конечно капля в море впереди еще всего очень много-много нужно научиться но сегодня я хочу поговорить о другом Прошел ровно месяц, ровно месяц, как мы находимся на территории Испании в городе Мадрид, и я хотела поделиться с вами своими ощущениями, своими впечатлениями, рассказать, что за этот месяц произошло со мной, с моей семьей, что мы сделали, что сделать не успели. В общем, для кого-то может быть будет информация эта полезной, но ну и подвести лично для себя какие-то итоги, итоги этого месяца. Хочу сказать, что очень сильно отличается, когда ты приезжаешь просто туристом в страну и когда ты уже как житель живешь, то появляются какие-то такие нюансы, моменты. Ты, на то, что раньше ты не замечал как турист, то как житель ты начинаешь это замечать, ты начинаешь на это обращать внимание. И я понимаю, что в чем-то мне нужно переучиваться, где-то как-то по-другому себя вести, мировоззрение свое в чем-то менять, хотя раньше этого абсолютно не замечал ну давайте теперь по порядку Итак, на первое место я поставила самое большое достижение этого месяца это получение документов право на легальное нахождение на территории испании мы наконец-то получили документы мы теперь уже вроде как не бомжи можем легально находиться в течение года с дальнейшим продлением это очень важный документ который дает также право еще и на работу Следующее, мы получили страховку, медицинскую страховку. Это тоже очень важный момент, особенно если у тебя есть дети. Вот тот, кто видел, смотрел мои видео раньше, знает, что по приезду мы попали в госпиталь. Детям было плохо, нас сопровождал Красный Крест. Прошло очень успешно благодаря Красному Кресту. Наверное, если бы его не было рядом с нами, то это усложнила бы всю процедуру страховка должна быть обязательно страховка дает возможность бесплатного обслуживания в госпитале я так понимаю что к общему врачу к семейному ты можешь попасть достаточно быстро а к узкому специалисту там на месяц на два очередь еще одна интересная особенность в плане медицины ты практически ничего здесь не можешь купить без рецепта, купить в аптеке без рецепта. Мы когда выезжали за территорию Украины, как раз именно такой был период, когда в наших аптеках ничего не было, смели все. И вот вся наша медицинская сумка, которая у нас на тот момент была дома, она соответственно вся и поехала с нами в Испанию, но там всего было крайне мало. В аптеке на тот момент мы ничего не смогли приобрести и подумали, что все это сделаем здесь. А нет, как оказалось, все очень проблематично. Даже самое простое противоаллергическое средство, которое мы покупали для детей, находясь еще на территории. Украины, здесь ты купить без рецепта не можешь. Я себе дома делала протирку для лица, ну, мне такую протирку придумала косметолог, она очень мне подходила, это протирка, которая делалась мной лично, да, из каких-то определенных компонентов, которые покупались мной в аптеке, и дома она закончилась, я ехала сюда, думала, что все это здесь приобрету, потому что все компоненты очень просты. И они всегда есть в наличии в аптеке. Ну, по крайней мере, у нас. То есть здесь один из компонентов – это только лишь рецепт. Следующие остальные компоненты – там различные спирты, настойки. Я их просто не могу купить. Я не знаю, может, я неправильно перевожу. да? Но Я пишу там настойка, календулы. Гугл-переводчик переводит, а в аптеке на меня вот так как-то смотрят странно. Плюс борный спирт мне нужен, салициловый и, и тоже вот... У них переводят это как алкоголь что-то такое или какой-то в виде порошка выдает Google переводчик и мы друг друга не понимаем и для меня это катастрофа просто катастрофа ну буду еще спрашивать буду интересоваться возможно все-таки я смогу решить для себя этот вопрос за этот месяц мы подписали договор с Красным Крестом. На некоторых пунктах я заострила свое внимание, но, например, вот, да, если мы подписали договор с Красным Крестом, то мы э, берем на себя обязанность не употреблять спиртные напитки. В принципе, я согласна на все сто с этим пунктом, потому что некоторые, некоторые личности забывают об этом, к сожалению. Дальше, если ты приехал с животным, Красный Крест вообще не принимает людей с животными, они сразу стараются, вот как в начале я показывала нашего приезда, да, целую группу людей с животными отселили совершенно в другой город, в другую гостиницу. В целом, по моим наблюдениям, испанцы очень любят животных, и я смотрю, что, наверное, у каждого второго, у каждого третьего есть собака, и есть семьи, которые выгуливают не одну, а две, три собачки, и, ну, честно говоря, на все это очень мило смотреть. Испанцы такие собачники, потому что очень много в парках отведено места, где можно с собаками гулять, где отдельно есть такие тренировочные места для собак. Ну вот, вот как-то так, да. И еще за этот месяц я узнала, что в Испании очень много зайцев. Я не знаю, это зайцы, либо это кролики, их очень много. Вот даже когда мы выезжаем. За территорию своего отеля направляемся в сторону города мы едем по трассе и мы наблюдаем такую картину как зайцы или кролики выходят греются на солнышке на обочинах сидят много очень нор в парках этих зайцев много и но ну, для меня это необычное явление зайцы также у них попугаи летают как у нас обычные птицы как голуби это тоже абсолютно нормально и это какое-то чудо из чудес для меня. Следующее, что мы успели сделать, мы успели открыть счет в банке Сантандер, Несмотря на то, что очень часто эту услугу предлагают сделать за деньги, за деньги предлагают сделать тот, кто здесь уже давно проживает, ну русскоязычные люди. Вот эта процедура сейчас делается достаточно быстро, ее можно сделать самостоятельно. Вам помогают, помогают с переводом, и эта процедура занимает всего лишь час времени. И в дальнейшем банк обязуется в течение пяти дней выслать вам по почте карточку. Невероятно щедрый месяц на знакомство. На знакомство с очень интересными людьми. С людьми, которые иногда, мне кажется, вот, знаете, как сейчас приведу пример. Может быть, кто-то из вас смотрел этот фильм очень давний, наверное, десятилетней давности, может быть, даже и больше ему. Не фильм, а сериал называется сериал "Остаться в живых". Все действия происходят в Австралии. Самолет терпит крушение, они все оказываются на острове, и дальше у них начинается, знаете, вот они как находятся в замкнутом пространстве, и, и дальше Сюжет этого фильма развивается по принципу, что люди начинают понимать, для чего они друг другу здесь нужны, да, как они связаны вообще между собой, несмотря на то, что раньше они не были даже знакомы и близко, и жили в разных местах. То же самое на территории нашего отеля. Вот есть ощущение, что для каждого из нас отведено определенное время по количеству нужных людей, которые должны быть в нашей жизни, да, должны появиться. Потому что постепенно-постепенно мы начинаем общаться, знакомиться с теми, с кем, даже, с кем даже не собирались этого делать, и люди оказываются очень нужными, очень нужными и важными в нашей жизни. Сейчас, минуточку, кто-то звонит в дверь. Это была горничная, сейчас отдельно про горничную расскажу. Большая часть знакомств – это испанцы но слава богу здесь google переводчик который в помощь нам мы находимся в закрытом можно сказать пространстве и здесь помимо украинцев которые приехали здесь очень много еще иностранцев которые также бежали за территорию украины спасая свои семьи с которыми они жили на украине и оказавшись здесь, мы вот начинаем как-то, знаете, коммуницировать друг с другом и понимаем, для чего нам этот человек нужен, для чего мы ему нужны, ну и так далее. Ну вот я считаю, что очень ценным примером вот я могу привести да, это встреча с учителем по испанскому языку Педро, который сам родом из Доминикан, но у него жена украинка. Я думаю, что это точно не случайная встреча. Еще очень знакомство интересное с молодым человеком, который сам родом из Анголы, зовут, зовут, зовут его Присиндо, Невероятно талантливый музыкант, невероятно красивый голос. Когда услышала, как он поет Руту, я все, я просто я влюбилась в его голос и потом мы подошли разговорились он с нами тоже учит испанский только он уже свободно на нем можно сказать говорит а мы еще так такие обезьянки очень интересный человек пишет музыку пишет э -э, стихи играет на гитаре преподает детям тоже навыки вокала и также на инструменте на видео он девочку на акулеле учил мы с ним обменялись контактами я думаю что если у него получится здесь остаться то он будет очень нужен нашей семье и к большому удивлению он сам из днепра он учился в днепре и, и еще он участвовал в голосе, по-моему, монатик он был в группе. Вот, если я не ошибаюсь. Вот столько людей интересных здесь. Мы познакомились с очень классной семьей испанской. Мы побывали за этот месяц у нее в гостях. Они пригласили к себе в дом познакомились со своими детками. Я не знаю, выставлю я это видео или нет. Мне немножко неловко было снимать, потому что ну, не каждый человек захочет, чтобы выставляли. их. Но ну, Вы видели, у меня было видео, да, когда они нам приносили вещи, игрушки. Вот, -вот, вот к ним мы ездили в гости. Очень приветливые люди, очень открытые люди, очень простые, душевные. И вообще эта семья создает нам ощущение, знаете, ощущение, что ты э, ну, вроде как ты должен чувствовать себя чужим, да, в чужой стране, но они делают все для того, чтобы мы так не ощущали. И им огромное спасибо. Несмотря на то, что у нас есть трудности в общении, но вот мы целый день с ними провели вместе, играя у них в саду поедаю очень много вкусностей которые они приготовили там испанскую паэлью это невероятно все было вкусно красиво интересно дети играли между собой сначала была какая-то зажатость потом все раскрепостились и детям весело нам но ну, нам с первого раза было с ними как-то очень комфортно они располагают сразу я я очень рада этой встрече очень рада этому знакомству также мы познакомились с доктором которая сама э, русская но муж у нее испанец. Этот доктор может выписывать рецепты. Это тоже немаловажно. Я хочу поднять тему испанского языка. В этом месяце я начала изучать испанский язык. Начали изучать дети испанский язык. Вот что касается детей. К сожалению, у них было всего несколько уроков, и все. Я делала отдельное видео, да, там папа-кубинец преподавал деткам. Очень интересные были уроки, но, к сожалению, их неделю назад переселили в другой город. и Уроки детские на этом закончились, но в ближайшее время Красный Крест обещал нам сделать уроки испанского языка в виде игровой формы для детей, также организовать им кружки рисования. Что касается нашего обучения, нашего с Сережей. У нас есть две группы. Одна группа на 10 часов, другая группа на три часа. Нам удобнее, конечно, на 10 часов приходить, да, но есть сложности, небольшие трудности с детками. Мы приводим их с собой, но ну, потому что куда мы их денем, они бегают, иногда отвлекают, но по-другому никак, к сожалению. Сережа максимально старается уступать мне и давать мне возможность учиться, слушать, когда Ян там дергает куда-то что-то ему там, то водичку, то в туалет, то еще куда-то, то. то Сережа отвлекается на Яна, я сижу изучаю. Язык очень красивый, язык очень нравится. Еще здесь очень жгучее солнце, лицо сгорает моментально. Вообще у меня такая кожа, что я крайне редко сгораю, но здесь весь лоб у меня уже печет, и я понимаю, что нужна либо бейсболка либо какая-то панамка. Но ну, а кремами я спрашивала, они мажутся здесь постоянно все. Вот так. Ну и сказали, что скорее всего, что к лету, да-да-да, к лету я буду уже вся черненькая-черненькая и могу себя выдавать уже за испанку. В целом за Мадрид хочу сказать, что город очень красивый, город очень огромный, город, в котором большое количество парков, в котором большое количество фонтанов город очень насыщен людьми можно сказать что мы еще ничего не видели при том количестве что можно посмотреть да и что может дать нам этот город поэтому в ближайшее время мы обязательно посмотрим, как они проводят Пасху, как у них проходит вот эта вот неделя пасхальная. Это все очень интересно, у них свои там традиции, мы хотим вникнуть в эти традиции. Все традиции, они плюс-минус похожи на наш, пересекаются тоже. Ну где-то может какие-то даты там разные да не совпадают, где-то на неделю раньше, на неделю позже что-то. Ну а так плюс-минус в принципе все как везде. Все, дорогие мои друзья, спасибо, что были со мной, спасибо, что комментируете, став, ставите пальчики вверх, до скорой встречи, скоро увидимся, всем пока-пока.